«Агнеза М-Кор» – негорючий кремнеземный материал. Применяется в качестве уплотнителя для огнезащиты и теплоизоляции дымоходов, высокотемпературной изоляции и герметизации фланцевых соединений воздуховода. Представляет из себя белую ленту и производится в рулонах. Материал легкий, гибкий, не утяжеляет конструкции, устойчив к резким перепадам температур. Монтаж негорючей ленты рекомендуется производить с помощью негорючего клея «Агнеза К». Клей наносится ровным тонким слоем, затем отрезается необходимое количество ленты м и приклеивается к поверхности. Главное свойство материала — негорючесть. Только такие материалы с показателем НГ можно использовать для огнезащиты воздуховодов. Срок эксплуатации — 30 лет. Товар сертифицирован по последним требованиям.